по блоку управления КП часть вторая Volkswagen Audi Q7 Audi A6 и прочее второй год тире восьмой год не включительно после восьмой и последующие там стоит другой блок контроля долго я вычислял алгоритм работы вот этого перца наконец-таки вычислил что есть и как помимо того что я сказал в первой части этот блок отвечает для измерения силы заряда прописку аккумулятора величину старения аккумулятора он еще имеет очень хорошую и серьезную функцию напряжению заряда то есть Пока у вас температура на улице находится в плюсах, запрос на генератор поступает 14,3 вольта. Как только у вас температура за бортом опустилась ниже нуля, запрос возрастает до 14,8 вольта. Видите, в первом окошке. А это, соответственно, влияет на степень и полноту зарядки вашего аккумулятора в зимнее время поэтому если у кого-то зимой в этом окне 14.3 то имейте в виду, у вас неполадка вот я показываю логи скриншот логов которых я замерял при выезде из гаража сперва я выехал, так как машина теплая у меня было плюс 5 на бортовике и по мере опускания температуры забортного датчика до минус 0,5 градусов. Буквально в течение 5 секунд у меня повысился запрос с 14,3 до 14,8. Видите, отметил красным кружком. Соответственно, в зимнее время аккумулятор стал заряжаться больше. То же самое в графическом варианте. Видите, наклонная. Прямая поднялась резко вверх. Следующее. Во втором окошке мы видим величину напряжения, которое приходит непосредственно на сам аккумулятор. То есть, грубо говоря, это напряжение. Берете мультиметр, тестер, измеряете на непосредственно клеммах самого аккумулятора. Видите, напряжение между вторым окошком и первым не должно разниться больше, чем 0,15 Вольта. Если разница больше, значит у вас идет потеря напряжения на проводах. Смотрите, у меня есть подборка видео, там показано, какие провода, где как меняются, как измерить потерю напряжения, как проверить на генераторе напряжения и так далее. Имейте в виду, если между, опять же повторюсь, запросом и реальным больше 0.15 Вольта, ищите утечку. Для бензина не критично, но на дизеле Webasto вы не попользуетесь. Вот это окошко измерения полноты зарядки аккумулятора. Не путайте с той ерундой, которая у вас показывает на экране MMI. Кому-то это видео окажется полезным, кто-то об этом знал и без меня, но суть такова, что это видео я сделал больше для того, чтобы на поступающие многочисленные вопросы не набивать текст, не отбивать пальцы об клавиатуру, а сразу перенаправлять по ссылке на YouTube. Так будет легче и мне и другим, потому что мало ли что-то я забуду досказать. И на этом видео, в принципе, я закончу подборку по электричеству. Все части практически уже готовы за исключением одной. Еще будет короткое видео по замене последнего крайнего провода, который идет от прикуривателя до аккумулятора непосредственно. То есть не забывайте, не ленитесь, ищите. В моем плейлисте все есть. Не задавайте, пожалуйста, одни и те же вопросы. Также это видео применительно и для туарега, применительно для шестой. Единственное, естественно, там разнится порядок прокладки кабелей, а принцип остается тоже. А6, А8 и прочих модификаций Volkswagen. Ну и напоследок, крайняя сводка по измеряемым величинам по диагностике VCDC, Одис, Вася, диагноз, без разницы. Видите, блок измерения величин первое, номинальное напряжение, которое требуется для зарядки. Второе, второе окошко, напряжение реальное, которое приходит, Остальные группы прочитаете, что вас ничего интересует. Четвертая группа, первое окно, сила тока, сила тока, приходящая на аккумулятор, ампераж, образно как на вашем зарядном устройстве, устройстве, которое вы ставите на подзарядку, когда снимаете аккумулятор. Ну и остальное так по мелочи. Да, еще шестая группа. Состояние заряда АКБ 100%, 80%. Интересно. Все остальное, скажем, для специалюх. Всем спасибо. Буду рад, если это видео кому-нибудь принесет пользу. Следите за каналом.